Причина, из-за которой люди в твоей жизни отвернулись от тебя и просто ушли, иногда не имеет ничего общего лично с тобой. Причина в том, что сам Бог убирает их с твоего пути, потому что именно они не смогут идти там, где идешь ты. Часто люди... Которые кажутся нам необходимыми На самом деле являются преградой, Лишним весом и тормозом у достижении цели Доверяй небесам И будь благодарным за все происходящее Иногда великая потеря Это твое величайшее приобретение